Я, я вообще не ожидала, меня куда-то несет, я все рассказывала, потому что это прям пережитая, заново, как будто я делаю опять ремонт, и все оживилось в памяти. Но процесс был классный, поэтому есть что рассказать.